Тобою создали мы сильный союз. Союз нерушимый навеки. Нет. Клянусь! Это ты не яс, говорит, а не ты А, ты тоже клянешь, хорошо. Клянусь думать о тебе не устану. Цветы и подарки дарить постоянно. Буду деньги тебе отдавать. Совета помочь, куда их девать? Клянусь, аплодисменты. Леночка, родная моя половинка. Вместе мы вынесем тяготы рынка. что для тебя расшибусь. Достану машину, квартиру. Клянусь! Так кто клянется, невеста или жених? Машина, квартира? Невеста первая, значит, невеста и Бывает, случаются такие штучки, жена на ночьюки изведет полполучки. Да, нынче все дорого, но и пусть худых не пойдет на работу. Клянусь! А если ребенок у нас родится, я буду отсутством как счастьем гордиться, чтоб новых красавец увидел Срусь. Русь. Девчонок красивый, как ты, я... Клянусь! Вот Клянусь. так, успел. Для ревности я не подам тебе повод. Ни разу домой не приду в второго. Не будет ни Аллак, ни ирок, ни Дус. Она лишь Леночка, я честно. Клянусь! Так, Лена, теперь твоя очередь. Правую руку на сердце. Левую на плечу возлюбленного. Наоборот. Все... Так, нет, а ты смотри в глаза. Любовь, наша милый, пусть видится ярко. Почаще любимым мне делай подарки. А куль я случайно за ночку нарусь. Ее не возьму, я любимый. Клянусь. Я жественным быть, милый мой, не устану. А коль от друзей ты вернешься чуть пьяной Сама поутру я с тобой разберусь. Никто не услышит, любимый. Клянусь. Клянусь, не обижусь, не чусь я на это, куляжешь с газетой, ты после обеда. Сама на диване я с тобой завалюсь. Посуду, по-моему, вместе. Клянусь! Я буду тебя отпускать без опаски, Подолгу гулять одного, но с коляской. Клянусь, И... пта! Клянусь! И звони мать героини добьюсь. Детей будет семеро, Лена! Клянусь! Молодец! А завтра опять ты пойдешь на работу, Я дома развею печаль или грусть. Я буду любить тебя вечно! Клянусь! Ну что ж, мои дорогие гости, если столько раз позвучало слово «клянусь», значит поправить в сердцах же настоящее слово под названием «любовь». За нашим молодым поднимаем бокалы, за нашим молодым горько.